Привет всем, на трубке Антон! Лего-конструкторы вошли в жизнь современных людей настолько, что уже даже не встает вопрос о том, что покупать ребенку для развития моторики рук и воображения. Тем не менее, из все тех же игрушек умельцы могут построить реальный комбайн, топовую дрифт-тачку или какой-нибудь механизм по собиранию идеальных снежков. Не верите? Тогда просто досмотрите это видео до конца и измените свое мнение. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Ставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, а также в конце видео конкурс на 1000 рублей. И айда начинать! Думаю, даже глупо говорить о том, что в наше время много людей играют в компьютерные игры. Это и так всем давно понятный факт. Особенно популярной игрой является CS:GO, Шутер, фанаты которого не скупятся и закидывают денежки в игры, покупая там красивые Скинчики. Для тех, кто в танке, скины – это своего рода окрас того или иного оружия. Ну так вот сейчас я хочу показать вам скин на Глок-18 – легендарный пистолет. К слову, в игре такой окрас называется градиент. Он безумно красивый, но в то же время, зараза, дорогой. Однако это не помешало герою нашего видео сделать просто потрясающую реплику, от которой все в восторге. Кроме того, сам Глок тоже получился суперским. Он идеально функционирует, все чётенько работает и нет никаких зависаний или недочетов. Ну просто фантастика. А это реплика настоящего стрелкового оружия выпуска 1866 года, которая стала самым популярным среди модификаций в своей линейке? Речь идет о Винчестере. Оружие обладало отличной скоростью стрельбы, порядка 60 выстрелов за минуту. Магазин наполнялся патронами через специальное боковое окошко. Его емкость составляла 12 патронов. Винтовку Винчестер с рычажным взводом можно увидеть практически в каждом фильме о ковбоях. Но разве это не идеальный экспонат для того, чтобы сделать по нему топовую реплику? По-моему, то, что нужно. Тем более, как оказывается, даже реплика из деталей Лего получается безумно красивой и качественной. Офигенская работа. На 10 винчестеров из 10. Не знаю, как вы, но я всю жизнь мечтал о том, чтобы научиться играть на пианино. Не знаю, как-то нравится мне этот инструмент. Душа к нему лежит, что ли? И каково было мое удивление, когда я узнал, что люди даже придумали Лего-робота, способного на нем играть. Раз уж даже игрушка может это делать, то я точно смогу. Ну а пока я буду подыскивать себе курсы для обучения, предлагаю вам немного насладиться игрой робота. По правде говоря, он реально неплохо исполняет. Интересно, как авторам проекта вообще удалось реализовать такую необычную идею? Ну а это, дамы и господа, просто вершина всех лего-конструкторов, я серьезно. Все фанаты строительных машинок и тому подобного сейчас ахнут и побегут в магазины, чтобы найти что-то подобное. Это гигантский, нет, это просто аномально огромный лего-кран. Он оснащен сразу семью игрушечными двигателями и управляется дистанционно через пультик. На пульте, к слову, имеется сразу несколько экранов управления. В общем, это реальный топ среди игрушек из конструктора. Не знаю даже, мне кажется, с таким краном можно построить совершенно все, что только угодно. Небось, даже настоящее мини-здание, вот правда. В наше время люди постоянно хотят оснастить свою комнату или квартиру в целом какими-то красивыми, необычными элементами интерьера. За ними все отправляются в магазины и... практически всегда ничего годного не могут найти. Как показывает практика, все самое крутое лежит у вас прямо под носом. Можно прямо как автор данного проекта построить из лего деталек относительно немудренный механизм, выступающий в роли часов. Они очень здорово идут, имеют потрясающий внешний вид и, что не менее важно, не ошибаются в показаниях. Не знаю, по-моему, это реально оригинальнейшие часы, которые непременно украсят совершенно любой хай-тек интерьер. Ну а это вообще что-то на языке физики и инженерии. Чувак из стандартных деталей Лего умудрился построить реальный двигатель. Да, пускай его мощности не хватает, чтобы разогнать ту же машину до 300 км в час, но ему оно и не надо. Главное, что движок работает без погрешностей, а значит его спокойно можно начать улучшать и получать все более и более сложный, а также мощный механизм. Поэтому, если вдруг кто-то из вас мечтал стать инженером, не обязательно ждать топовых заказов. Начать практиковаться можно прямо у себя дома, закупив конструкторы Лего. Как показывает практика, из Лего не просто можно делать какие-то оригинальные механизмы, но и реальные инструменты, помогающие в быту. К примеру, автор данного видео соорудил реальный токарный станок. По его словам, все начиналось еще в 2015 году, когда он чисто ради веселья собирал более или менее трудные конструкции из деталек. Но уже скоро его проект обрел истинный смысл и, как говорится, поперло. Прошло пару лет, и результат вы можете видеть своими глазами. По-моему, это заслуживает чего-то большего, чем простых лайков и репостов. Он, блин, реальный гений. Какими вы представляете лего-машинки? Небось маленькими такими, у которых максимум, что есть из функционала, так это открывающиеся дверки. Ха, ребята, если это так, то вы явно застряли в прошлом. Сегодня из конструктора Лего можно делать вот такие офигенские комбайны. Вы просто зацените, какой он мощный, какой огромный, красивый и полезный. Им ведь реально можно работать. Да, пускай не на настоящей ферме, но такой же игрушечный, как он. Хотя даже слово «игрушечный» в его отношении звучит как-то унизительно. Напишите в комментариях, где бы вы использовали такую игрушку, окажись а она в вашей коллекции. А это одно из самых оригинальных сооружений по конструктору Лего из всех, что я когда-либо видел. Я говорю про целые колизеи планет, находящихся друг рядом с другом. Офигенно залипательный вид, создающийся этой постройкой, так и заставляет каждого зрителя пойти учиться географии или чему-то вроде того. Круто, что авторы проекта добавили сюда и немного веселья, зарядив эти самые планеты разными мячиками, имитирующими орбиты. Если вдруг вам покажется, что игрушки Лего позволяют немного отвлечься от проблем, но ничего реально полезного они не делают, то вы сильно заблуждаетесь. Так, к примеру, вот эта постройка представляет собой полноценный рабочий аппарат по производству коктейлей. Молочных, конечно же. И да, я в курсе, что внутри стоит железный резервуар и так далее, что молоко тоже делается не из деталей Лего. Но давайте все-таки оценивать проект со стороны. Выглядит ведь он реально потрясающе. Прикиньте, иметь такой аппарат по приготовлению коктейлей где-нибудь в офисе, в котором люди занимаются разработкой игр. Было бы просто фантастически. Не знаю, как у вас, но у меня не всегда получается лепить ровные и четкие снежки. Бросаться снегом, конечно же, можно всегда. Но ведь хочется кинуть в противника чем-то крутым, чем-то идеальным. Чтобы таким же четким получился сам бросок. И, по всей видимости, именно для того, чтобы решить эту проблему, люди и изобрели следующий лего-аппарат. Он представляет собой машину, довольно крупную такую, которая катается по снегу и быстренько, довольно оперативно лепит снежки. Получаются они красивыми, четкими и ровными. Так и хочется взять в руки хотя бы один из них и запульнуть в друга. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такую машину. Чтобы вам все, что оставалось, так это кидаться снежками и не думать о том, чтобы тратить время на их лепку. Ну а это что-то реально высокотехнологичное, что люди запихнули в оболочку робота из деталей Лего. Потому что эмоции от возможностей данного робота буквально запредельные. Он имеет датчик движения, реагирует на звуки, способен следить за объектом и еще много-много всего. Как будто можно отдельный ролик по нему делать, я серьезно. Как вам такая голова? М? Хотели бы себе подобную? Напишите в комментариях. А это череп Нансапва, сделанный из деталей деталек Лего. Незнающие люди подумают, что это просто голова какого-то бойца или вроде того, мол, теперь это артефакт или что-то, позволяющее никогда не забывать о погибшем герое. Но на деле все куда круче и интереснее. Перед вами чудо-оружие, имеющее две атаки. Первая атака поднимает зомби в воздух, прежде чем уничтожить их. В то же время вторая делает любого агрессивного зомби, паука или трэшера послушными в поле зрения черепа. Уверен, фанаты Black Ops непременно оценят эту красоту. Все мы привыкли к тому, что машинки делаются на базе классических колес. Но ну а что если сделать вместо них, к примеру, полностью круглые колеса? Имею в виду шарообразные. Мне кажется, что получится просто офигенно. Именно эту идею и воссоздал автор следующей истории. Он взял за основу 4 шара и построил на их базе топовую леготачку. тачку она очень круто стоит на дороге, особенно топово дрифтит и держится на поворотах. Не знаю, как ему удалось воплотить это в жизнь, но получилось просто фантастически. Плюс ко всему, внешне машинка тоже не проседает, она очень стильно смотрится. Хотя я бы все-таки добавил ей немного ярких красок. Какой-нибудь зеленый цвет, токсичный такой, или оранжевый, и получилось бы просто пушка-огонь. Хотя и без того машинка непременно стоит вашего внимания. А это другой стиль машины. Если предыдущая тачка была создана для высоких скоростей, драйва и адреналина, то это подойдет всем ценителям спокойной и размеренной жизни. Жизни где-нибудь за городом, на собственной ферме. Хотя хоть я и отношу себе к первому типу людей, от жизни на ферме с таким механизмом я бы точно не отказался. Ведь он может практически в одиночку усаживать целое поле картошки, и даже собирать ее, как та подрастет. Короче, людям остается лишь корректно управлять этим трактором, все остальное он берет на себя. Кроме того, вся эта модель буквально как живая, даже мельчайшие детали продуманы на 100% и полностью повторяют оригинальную конструкцию. Остается только завести движок и можно отправляться на поле. А что вы скажете насчет такого технологичного трактора? По-моему, это реально очень круто, что он сам способен выкапывать картошку и забирать ее к себе на борт. Хотели бы иметь подобные у себя на даче? Или вы думаете, что ему вряд ли найдется адекватное применение? Жду ваш фидбэк в комментариях под этим видео. Ну а теперь я хочу сделать небольшой подарок всем фанатам игры Destiny. На просторах интернета я наткнулся на просто офигительное оружие, сделанное по вашей любимой игре. Готовы? Ну тогда встречайте. Это Гьялар экзотическая ракетная установка. Это оружие стреляет ракетами, которые разделяются возле цели на гранаты и тем самым поражают большую площадь. О выполнении и крутости этой модели я даже и говорить не хочу, все сделано просто на высшем уровне, на 100 баллов из 10. Интересно было бы посмотреть за процессом изготовления такой пушки. Небось он капец какой кропотливый, долгий и трудный. Но от этого, как по мне, пушка стала лишь круче. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Денис Денис. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.